Всем привет, меня зовут Ваня, уже третья фишечка выпускаю сегодня, прямо в один день, прикиньте, две фишечки выйдет, завтра выйдет вторая фишечка, потому что у меня сегодня не получилось, а я завтра, короче, буду в дороге, короче, я завтра выпущу вторую фишечку, а сегодня уже будет третья, это как, в принципе, спускаться с с большой высоты, например, если вы находитесь там, и вам надо очень быстро оказаться внизу. Давайте я сейчас по-быстренькому настрою очень высокую, например, ну какую-то, например, например, вот такую вот штучку, да? Ну, надо, короче, очень высокую. Вот, например, да, мы тут у нас какая-то скайбаза даже тут была, какая-то вот так вот что-то настроим. Вот, и вот, например, вот так вот. Например, либо AirDrop, либо вот там вот база противников и они по вам, по вам спамят То вы можете их очень-очень хорошо обхитрить, это пойти назад Прыгать и просто ставить стенки Типа вы должны прыгнуть и кликать Кликать, кликать, кликать, кликать, еще раз кликать ну это надо учиться, потому что, смотрите, даже вот вы просто ставите, вы даже сначала научиться там, например, поставить две лестницы и просто прыгнуть, и проспамить, проспамить стенки, проспамить стенки просто. Потом подниматься уже на большую высоту, да. И потом тоже просто спамить стенки. Потом уже, когда вы научились спамить стенки, строите уже высоту, на которой вам приятно это делать. И потом с памяти просто вот так вот. Нет, не спамя. С памяти тогда уже просто стенки с полом просто. оп Ну, по одной хотя бы, да, там. Да, вот так вот. По одной хотя бы. И вот потихоньку, помаленечку у вас получится что-то похожее на вот это вот. Да, конечно, я вообще в Fortnite уже почти не играю. Пипец не умею и у вас короче получится типа вот это вот блять ну вот короче смотрите вот примерно так у нас даже что-то получиться а вы издеваетесь вот. и короче просто ну вы поняли короче суть у меня что-то сегодня куда не невезучий день вот. И, короче, вот так-то так. С вами был Ваня. Вы были на канале Клим. Не забывайте, один подписчик и конкурс на аккаунт в Робоксе. Так что, давайте.